Друзья, всем привет! С вами Владимир шемит нахожусь сейчас в Шармель-Шейке. На отдыхе со своей семьей в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. И в этом видео я подготовил для вас обзор пляжа отеля. Этим пляжем пользуются два отеля, четверка и пятерка. Сети Альбатрос. Так что подписывайтесь на канал и погнали! И в самом начале данного видео я предлагаю вам разобраться с таким важным нюансом, как расположение данного пляжа. Значит, пляж Альбатросов расположен в бухте Шармель-Майя. Это одна из самых ветрозащищенных бухт. То есть с трех сторон данная бухта защищена скалами. А это означает, что зимой отдыхать на этом пляже будет более комфортно, чем в других частях Шармель-Шейка. Потому что... В этой бухте ветер, если будет, то не такой сильный, как в других частях шарм шейха То есть вас не будет стувать с ног и вам не будет так холодно, как в других районах шарм шейха На что еще хочу обратить ваше внимание. Это на зеленую и на красную полоску, которую вы видите на своих экранах. Значит, это общая протяженность пляжа она составляет больше 500 метров и вот зеленый участок это примерно 86 метров значит этот зеленый участок нормальный участок на пляже то есть он не в аварийном состоянии а вот тот красный участок эта часть пляжа находится в аварийном состоянии то есть к пляжу подходит скала которая обваливается и эти громадные куски могут Просто-напросто свалиться на пляж. Соответственно, его ремонтируют. Но этот ремонт длится уже более одного года. И я так понимаю, продолжаться этот ремонт будет еще не один год. Тем не менее, даже на красном участке есть шезлонги и зонтики. Он перегорожен. То есть, относительно туда нельзя туристам заходить. Но туристы туда идут и располагаются и отдыхают даже на аварийном участке пляжа в общем об этом мы еще поговорим с вами в других моих видео на моем канале ну а сейчас мы переходим непосредственно на сам пляж так друзья смотрите первое чего я начинаю обзор пляжа отеля Альбатрос aqua blue 4 звезды и Альбатрос Аквапарк 5 звезд это место куда вас привозит трансфер из отеля Значит, вот это место, тут сюда вас привозят, если вы отдыхаете в этом отеле, и с этого места вас забирают. Сейчас уже приближается время обеда, вот у нас очередь, друзья, за мороженым. Это, кстати, и бар на пляже, и тут у нас алкоголь, безалкогольные напитки, в том числе и перекус есть есть столики их конечно немного но за столиком мало кто сидит обычно себе еду берут к шезлонгу и напитки тоже берут себе к шезлонгу друзья в общем это место где вас забирают и отвозят в отель вот он выезд из отеля кстати слева видите вот слева вот это вот заваленные зонтики Слева, короче, находится туалет, друзья. В общем, давайте пройдемся тогда к пирцу. И я вам покажу и перс, и заход. Кстати, вот у нас выдача еды из фруктов. Ну, сегодня из фруктов я вижу апельсины. Возможно, там еще что-то есть, но сомневаюсь. Дальше, друзья, вот у нас... Давайте я вам быстренько покажу чуть-чуть чуть чуть еду потому что обзор питания на пляже у вас будет в другом видео значит собственно говоря это ингредиенты для того чтобы вы могли себе сделать хот-дог или гамбургер типа такого короче вот это вот маринованные овощи они типа остренькие это первый ингредиент дальше у нас идут помидорчики дальше у нас идут огурчики дальше у нас идет морковочка салат и горчица и кетчуп ну и после этого у нас есть макароны есть какие-то полуфабрикатные котлеты для камбургера сосиски картошечка фри и булочки в общем друзья давайте не будем зацикливаться на этом все это будет в отдельном обзоре а мы идем на пирс кстати вот наш пляж туристов к обеду уже немного на пляже потому что я так понимаю все таки основная масса туристов предпочитает питание именно в самом отеле хотя хотя на обед мы за целую неделю нашего отдыха попадали буквально два раза друзья два раза мы попадали на обед потому что не знаю когда ну не хочется тратить время на еду вот значит смотрите мы идем сейчас по пирсу есть левая часть есть правая часть правая часть она совсем маленькая вот она как вы видите вот у нас есть заход с правой части. хороший песчаный заход смотрите значит в самом море водички естественно присутствуют камушки камушки возможно очки кораллов все это я вам естественно показывал в другом своем обзоре в другом моем видео это вы все можете посмотреть ссылочку на это видео я вам оставлю вот но в любом случае смотрите друзья первое что сразу вот, сразу говорю обязательно обувь для купания то есть коралки либо какие-то тапочки ну лучше всего коралки мы конечно же с семьей не используем тапочки не используем коралки мы боссами ногами заходим в море и все у нас в порядке ну друзья у нас опыт путешествий около 7-10 лет поэтому вы не равняйтесь на нас а если вы первый раз то обязательно коралки если не первый раз я думаю вы в курсе вы разберетесь но вот вкратце это вот хороший песчаный пологий заход в море с правой стороны давайте перейдем на левую сторону с левой стороны тоже хороший песчаный заход в море пологий и вот вы видите сейчас внизу там моя супруга с катюшкой как вы видите они босыми ножками заходят в море и в принципе проблем лично у нас вообще нету с этим но еще раз говорю пользуйтесь обувью для того чтобы плавать в море Итак, мы продолжаем дальше обзор пляжа и идем по пирсу ну как вы видите на пирсе практически нет людей и практически это на протяжении всего года потому что на пирсе собственно говоря особо нечего делать почему шезлондов нету в море спуститься с пирса вы не можете обычно на спирсе есть сотрудник персонала отеля который следит за порядком на самом пляже Ну его тоже сейчас нет во время обеда делаю обзор друзья в общем вот такой вот пирс так что с пирсом особо у вас не будет интересных моментов может пару фоточек сделаете и все либо фотки в море Ну, придется кому-то сфотографировать вас вот такой вот пирс. С одной стороны, он, конечно, хороший. Есть каменный мост к этому пирсу. Ну и все, это на этом заканчиваются хорошие моменты. Есть несколько стулочек и пару зонтиков. Смотрите, вот так вот выглядит пляж, если вы находитесь в пирсе. на пирсе, вернее. Кстати, возле самого пирса там куча камней. Я ходил там, это крайне неприятно и небезопасно, друзья. Не ходите под пирсом вот эти вот проемы. Ну, я крайне не рекомендую там ходить, потому что там есть ракушки, есть острые камни. В общем, ну, это небезопасно. А вот заходить с берега, смотрите, просто супер. Именно пологий песчаный заход. Именно то, что нужно для деток и для туристов, которые не умеют плавать. И, кстати, друзья, вот смотрите, сейчас провожу вам камерой. Видите, вот пару вышек куполол из мечети. Самый большой в шарм шейхе Вот там старый город, друзья. Вот там самая такая большая инфраструктура. Ну, если вам нужно что-то купить вам нужно ориентироваться на вот эти вот вышки мечети там самое большое количество магазинов сувенирных лавок ну и тому подобное в общем шопинг именно там и небольшой лайфхак можете поехать на последнем трансфере на пляж и метров 500 пройтись к этой мечети ну, в общем магазинами тому подобное а назад вернуться за 3 доллара такси ну за машину я имею ввиду то есть машину может сесть стандартно 4 человека но если попросить таксиста я думаю 6 человек он тоже посадит правда кому-то придется ехать на руках и следующий момент на который я хочу обратить ваше внимание это шезлонги зонтики и павильоны значит как вы видите есть Шезлонги есть павильоны и павильоны и шезлонги полностью бесплатные на данный момент времени и для четверки и для пятерки. То есть хотите можете располагаться на шезлонгах, хотите можете располагаться в павильонах, как вам удобно. Но при высокой заполняемости обоих отелей четверки и пятерки, этих шезлонгов реально будет не хватать дальше обязательно обратите внимание на состояние шезлонгов и матрасов они старые имеют неприятный внешний вид обдертые в общем это реальная проблема данного отеля и почему-то альбатрос ничего на протяжении уже нескольких лет в этом вопросе не делает. В общем, в плане качества данный пляж это реальный минус отелей Альбатрос 4 звезды и 5 звезд. Друзья, это была первая часть обзора пляжа и еще будет несколько частей. Я отдельно покажу вам обзор питания на данном пляже и что у нас под водичкой, какой заход. Так что обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить эти обзоры. Ну а если вы... Можете поделиться отзывом по данному пляжу, обязательно напишите в комментариях под этим видео. Или если у вас есть вопросы, тоже задавайте в комментариях под этим видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.